Всем привет! Вы на канале «Видео для бизнеса» и сегодня мы рассмотрим а, «Зачем видео для сервисного центра, да?». Допустим, у нас есть сервисный центр по ремонту электроники. Соответственно, зачем ему видео, давайте мы разберем. Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать, что сюда видео а, хорошо бы зашло о том к, о контактах, как добраться, как связаться, где вообще находится этот сервисный центр и… А, способы к нему подъехать, да, где стоянка, где там, или может где-то проще, чтобы было припарковаться, потому что в принципе это центр и интересно, как сюда приехать. Второй вопрос, то есть, есть ли некий мастер, да, есть ли мастер, который может приехать и забрать, соответственно, сломавшуюся технику на ремонт. Третий, я бы добавил о компании, то есть, вот смотрите, здесь есть текст, который соответственно, он большой, никто его, по сути, не читает. Вот, соответственно, сюда бы поставить э, видеоролик где-нибудь вот сюда было бы хорошо. Еще бы я добавил э, сюда про услуги, то есть, чем занимается сервисный центр, соответственно, и э, какие услуги он оказывает. И, наверное, бы по каждой услуге я бы сделал свое видео, допустим, для ремонта сотовых телефонов – это одно видео, для всех остальных, допустим, другое, да, опять же видеоотзывы. то же самое, видео отзывы клиентов гораздо проще, гораздо эффективнее и гораздо к ним больше траста, чем к этим, вот эту фотографию я часто вижу на многих, к примеру, ресурсах и, наверное, это все-таки какая-то стоковая фотография, соответственно, хотя может и нет, это все предположение. И Опять же, может быть, какой-нибудь сделать видеоканал, где а, додавать ответы на вопросы в формате, почему зависает телефон, что делать, если телефон там а, упал в воду в таком, ну, такие частые вопросы, опять же, либо еще как вариант добавить какие-нибудь видео про акции, да, соответственно, какие-нибудь там а, акции, которые проходили, либо будут приходить, либо там, и это все очень хорошо работает. Более того, вот сюда на главную страницу хорошо бы поставить э, видео о том, как мастер приходит, как мастер забирает телефон и соответственно, что он приносит телефон к вам уже готовый, там, починенный, да? Вот. И в данном случае видео будет продавать, будет продавать ничуть не меньше, чем а, любая контекстная реклама, поэтому вот такие простые и элементарные там, опять же, там вопросы могут быть освещены в видеороликах. А, думаю, что был полезен а, и донес до вас основную мысль, что зачем видео для сервисного центра, да, то есть, по сути, это и есть самый эффективный, сейчас самый эффективный инструмент для развития бизнеса, он поможет в рекламе, то есть, будет видео он поможет привлечь клиентов, он поможет сделать узнаваемым бренд и с чего начать, начать можно с того, чтобы снять простой ролик а, о компании, да, о вашем сервисном центре, о там, где они находятся в Москве, показать, что вы мастера, показать вот именно, что это не Вася Пупкин, который сидит в комнате, а целая компания с оборудованием, с инструментами, с профессионалами и уже потом демонстрировать этот ролик своим клиентам в социальных сетях, либо при рекламе, либо на этом же сайте. Думаю, что был вам полезен, приходите к нам на канал «Видео для бизнеса», подписывайтесь на канал, задавайте вопросы под этим видео. Всего доброго. До свидания.